сегодня погода с утра а там и солнышко а я чтобы быстрее прогреть на солнышко решил встать надеюсь это сработает вот так вот Вчера пошел дождь все заледенело до благодать Кроме рычащего машинного Звука Что-то не то сказал, ну ладно Так, у нас сегодня двое человек Парочка Муж и жена, точнее Еще один прям вот в пол восьмого написал Но он не успел забронировать Заказ закрылся, вернее бронь не знаю, можно было бы ему как-то, я, я просто даже не знаю, как это делать, там все автоматически происходит. Но он не ответил, я ему написал, даже не прочитал. Ну, что поделаешь, бывает. Вот, и сегодня у нас, я думаю, будет интересный день. Но по прогнозам солнца полдня, а потом нет солнца. за ними заехать и мы отправляемся в путь вроде бы речка такая маленькая ну, да? да, такая спокойненькая ну вроде в горах на спокойненько но это обманчиво сейчас зима и, mm -hmm. и это ее минимальный так скажем напор mm -hmm. уровень а так она прям поднимается хорошенько mm -hmm. Mm -hmm. нет ну, пониже пониже да, вот, вот там по можно увидеть но всегда по-разному потому что она может с собой носить все эти камни и всегда делать себе новое русло. Mm -hmm. Она очень бурненькая, велика. Там mm -hmm. вот, вот, когда мы сейчас будем выезжать с, этого, с этой теснины, там будет часть без асфальта. А, это то место, где каждый год размывает дорогу. И посмотрим, как в этом году будет. В прошлом году прям в июне нельзя было здесь проехать. Сюда проезжаешь, а дальше все, уже уезжаю по другой дороге. Да, есть связь. Ну, ну, ну, ну, да. Не все операторы. А это тоже деревня, да? а, это Кани называется. Ой, Боже, где вы? Часть? Где же мы? Так Деревья. много людей стало проезжать, одно время и поставили вот надпись а? проезда не туда ехали все. Вот да. такая модная Почта России здесь. Почта России это сильно. Самая модная на селе. Ой, здесь. Ой, калика прям вот. Калина, да. Заснежена. Слушайте, по дереву. Прям такая. Так интересно. Она в сахаре. Сахар ну да, да. И так на фоне такие размытые горы получились. очень красиво? О, чуть а на голову. Надо стоять. Это чуть... правда На голову чуть не упала. А ну, я смогу спровоцировать. Вот, вот. на чуть-чуть и кстати вот где это зачем написано это тоже э, призрак построили корпус отель с рестораном mm -hmm. Mm -hmm. и он так и не открылся mm. я на одном призраке опять в армии вспоминаю потому что такие пустынные места загорал все время uh -huh. там короче ну, служил за Байкале в Байкале в этих самых войсках связи там передающий радиопункт и он ближайшая деревня бывшая химия Елизаветина Говорит, Елизавета проезжал uh -huh. ну сотки кругом тогда 6 километров а следующий населенный пункт километров там ну, 80 что ли, примерно вокруг тайга ну и построили короче говоря ну хрущевку этажку там чтобы семьи там офицеров жить там и так дальше жены все забунтовались никто никуда не поехал и вот она там рядом с этим передающим пунктом и стоит и вот мы на ней загорали потому У -у -у. что внизу летом слепнее вот это все летает а, невозможно да, да. оттуда забрался хорошо ага. здесь кстати так вот эти все. четырехэтажные которые стоят я много видел тоже видосиков которые триста приезжают там с палатками они туда залазят, как они туда залазят, не знаю. И там тоже сверху делаются видосики, загорают. Mm. Типа красивый и интересный арт-объект. Ну, да. Не тает, у меня в руке лежит. Как интересно. Нормально так примерзло вообще. Смотри. Да это вот это я взяла. Кусочек. А дай, ладно, давай, смотри. Странно, да? Ну, тает немножко. Ну, вот. нет, я имею в виду, что она хорошо застыла за счет того, что было вот этот мадушник. Ой, бедняжки. Какой ветер на них дует, они гуляют. А можно прям на секунду прям вот тут вот да-да, вот так вот да. оно. Ничего, нормально нельзя выскочить? Да, нормально. Рыжий, рыжий. Смотрим, так вы что встали? Mm. Че, что, пожрать что-то даете, да? Иди сюда. Не верю его. Давай это вот она еще как мельница крутился да. Ветер, ветер ты могучий такой вот такой вот арт-объект На самом деле большой Чем такой, прям очень большой, большое колесо, вот такое колесо. Мы на экскурсиях подъезжать ко всем арт-объектам, вот, вот, не-не-не, ну. это вот именно какой-то сип белоголовый, белоголовый да. у них этот у них как у грифов голова, ага. а выглядит как орлы красивый. Да. Я, я просто их фоткал и скидывал орнитолога Одинаковые как будто бы, а он мне говорит, это сипа, а это говорит, гриф а. Но они не они Да, у грифа просто длиннее шея И он ее может свернуть так же, как у, у сипа а. и она как короткая, а так она у него чуть подлиннее а. Там еще повыше есть где-то, где это, где это, где то где это а, ну это уже туда надо спуститься, mm -hmm. и там еще есть большая такая наскальная вот это, а, вот где mm -hmm. вот mm -hmm. там там написано mm -hmm. палестинский, mm -hmm. кто мы и с той стороны тоже нарисовано что-то там еще большое, есть э, этот там бабушка вяжет. Mm -hmm. А я видела их фрагменты. А да, там внизу mm -hmm. самая первая, которая появилась, это как ее Кира, Кирочка Найтли, которая mm -hmm. в виде амазонки. Mm -hmm. Вот. Вот. вот здесь вот это вот такой серпантин вниз угу. идет. Ну, самый опасный участок это вот здесь поворот? Вот, угу. не, не поворот вот оттуда и вот до сюда вот весь подъем его угу. вот до сюда надо если не поднялся там в основном бывают проблемы вот это скользко и все да и застрял не зимой а летом летом даже Да, потому что э, переднеприводные машины приезжают угу. и э, думают, что надо спокойно угу. и у них не хватает тяги на переднем приводе, и они начинают тук-тук-тук-тук и копать. А, да? Да. И раскидывают и делают хуже дорожное покрытие. А потом э -э, все, портится все, ну, на полном приводе пофигу как ездить, <сёк> вот, и так они потом туда-сюда, туда-сюда, и у них никогда не получается, <сёк> ну, вот как вот он, например. <сёк> ну, ему только съехать, на ему, наверное, заезжать не стоит назад будет. Ну, да, ну, он, по льду, конечно, разогнался. Он не первый раз, скорее всего. Ну, наверное, наверное. Вот. Красота. И вот там вот видно чуть-чуть село колбан, которое. Угу. Эту дорогу вот прорубили в тот момент, когда сошел линик. Угу. Только для этих целей. Здесь вот идет вот труба угу. газовая, и по ней лестница. Угу. Она до самого низу. Mm -hmm. Ну, типа для обслуживания трубы, mm -hmm. сделать лестницу и там до самого низа. Еще там внизу есть вот где вот их вон начал летит. А, там где сброс mm -hmm. воды, там а, когда они сбрасывают, шлюзы открывают, там открывается, ну поднимается вода, там такой дикий поток mm -hmm. и как водопады падают падает. и очень красиво бывает, страшно и красиво. Mm -hmm ниже и ниже и ниже ну все наверное, до конца поедет да? ну да в принципе едет и туда он, и, тр... и собрался до на... тормозах едет да Опс. вокруг шум пусть так не кипишу все ништяк есть же наверное, такие люди которые ходят даже в такую погоду в сторону да, проверим что там, может там получше вид будет в этот вид. Ой, скользка и снег по морде дал. Ужас я ничего не вижу супруга что да. И вот чуть-чуть бы туда пройти, чтобы Ветер, ветер, ветер сильно мешает. Он меня сейчас даже подгоняет. Такой сильный дует, что маш машину шатает. Это невозможно вообще, там шапку можно потерять. Да может блин, я не могу дверь закрыть. Фу, это жестоко. Лёш, дверь держи. произносится как А, э? а. не Э, а о. А, и не А, и не А, и не Э. Жестко красиво. Ветер у нас сегодня продует весь день. Просто весь день невозможно. A Ам... Um. Сегодня прям очень сильно ветрено было.